У каждого есть любимые нагиб пушечки, которые дарят положительные эмоции и впечатления. Но может быть к счастью, может быть горечи, некоторых любимчиков могут понерфить из сезона в сезон, отчего их метовость и актуальность теряются, и они забываются. Что я хочу этим сказать? Во-первых, «Здорово, мужские мужчины!» Во-вторых, как ты уже понял из названия данного киноматериала, сегодня ты узнаешь про три пушки, которые помогут тебе вывести игру на новый уровень. Вот сейчас себя слушаю и понимаю, что заявочка-то громкая, и поэтому, мужики, я постараюсь вам все объяснить и доказать. Забегая немного вперед, хочу сказать, что вы увидите три укомплектованных по своим задачам и целям сегодня которые я бы рекомендовал использовать. Но не забывайте, что все мы с вами разные и наши стили, естественно, могут отличаться. Поэтому на базе представленного сетапа вы можете выстроить удобную вам комплектацию. Пока я не огласил наш сегодняшний топ, давай прямо сейчас ты в комментариях попробуешь угадать, что за оружие будут и какие места они будут занимать. Пока ты пишешь, еще кое-что добавлю. При составлении этого топа я обращал внимание на хардкорность пушки, на процесс ее изучения и брал во внимание геймплей, который присущ данному образцу. И открывает наш топ сложных и скиллозависимых волын не одно оружие, а целый класс. И это класс ДРОБОВИКИ! Но сразу хочу отметить, что автоматические дробовики типа Эхо, Страйкера и других не входят в данный топ. Почему именно полуавтоматические или с ручной перезарядкой дробовики открывают данный топ? Во-первых, это стрельба. При мисклике или промахе противник не даст вам шансов если, конечно, он не пряник деревянный. Во-вторых, быстрота принятия решений из-за слишком агрессивного геймплея. И чтобы соответствовать этим приколюхам, давайте взглянем на сетап. И, как вы уже догадались, я буду показывать BU-15. Но вы можете взять тоже же CRM или HSO 405. Устанавливаем перки на повышенную выживаемость. Мертвая тишина, холоднокровие и быстрое восстановление нам в помощь. Тут в принципе все понятно, не будем долго размусоливать, а перейдем к сборке дробовика. Но сперва важная пометка, мужики, старайтесь играть не от бедра, а от мушки. Такой мув дополнительно тренирует ваш АИМ. И для такой цели я взял боеприпасы на дамаг, повесил глушитель и три модуля на Quick Scope чтобы преимущественно играть от мушки, ибо если бегать и всех килять от бедра, то вся хардкорность теряется. Само собой, ситуации разные, стрелять от бедра нужно, но в целом вы должны сосредоточиться на прицельной стрельбе. Греной я выбрал следующее, конечно же дым, чтобы резать дистанцию и подбираться еще ближе к противнику, и не забыл про бенгальские огоньки, которые сейчас профитнее молотого. Также вы успели заметить у меня вторым слотом дигл, здесь нужно играть в связки и применять его на средних дистанциях, сборочку на него вы увидите чуть позже. Если вы хотите прокачать быстродействие, любите врываться в центр танцпола, то определенно это ваш комплект. Я долгое время играл с данным сетапом, потому что мне его рекомендовал СОСЕД ДЯДЯ БОРЯ, но сейчас я немного другими приколюхами занят, а вы вот можете поэкспериментировать. Ну что, мужики, отгадали первое оружие или нет? И сейчас самое время узнать про второе место. Признаюсь, брата-братья, это мое самое любимое оружие, которое я продолжаю изучать и постигать. «Локус». Сборку на него я уже делал, поэтому много не буду говорить, просто чекните. Как вы уже поняли, я не беру патроны на дамаг, потому что по факту они не работают как на той же Арктике. А небольшое увеличение зоны пробития хитбокса мне не нужно, потому что я стараюсь метить в голову. К тому же максимальный фаззум очень важен. Бегло взгляните на весь сетап в целом, пока я вам вот что расскажу. По моему мнению, сейчас Локус самая лучшая снайперская винтовка. NA-45 в счет не берем, это гранатомет. Я долго не хотел это признавать, потому что всегда играл с DLQ-33, которая в свое время просто засела в моем сердце. Но, конечно же, спасибо разрабам и их тайным фиксам оружия. Сейчас с dl играть можно, но это уже не то, что было раньше. Локус же очень хорошо подняли приятный урон и хорошая подвижность. А как ему по зуму можно накрутить, так это вообще сказка. Которую, я надеюсь, не пофиксят. Игра на снайперских винтовках – уже требует от тебя определенных умений. И самое главное умение, это умение думать, анализировать и прогнозировать. Короче говоря, играть головой. Стрельба здесь важна, безусловно. Но здесь ценится чтение игры. И поэтому не каждый решится так себя загружать данным классом. Лучше взять дабл феники и превратиться в Макс Пейна. Сложностей очень много у снайперского класса. С ними я до сих пор сталкиваюсь, но этим он мне и нравится. К тому же фазумы и ноузумы красиво смотрятся и это еще больше подбивает на изучение снайперского ремесла. Ошибки и пробелы, которые у меня есть, не дают мне права называться хорошим снайпером. Вот средним себя обозвать может еще и прокатит, а вот хорошим язык не повернется, потому что уж слишком много косяков я за собой замечаю при просмотре повторов в видеоредакторе. Поэтому эту дисциплину я еще изучаю и надеюсь в ней просветиться до максимума. Кстати, мужики, хочу сказать большое спасибо Ангелу 88, который просветил меня и своих братишек. Он у себя на канале рассказал, как донатить в игру с большой скидкой. То есть, как вы понимаете, он раскрыл секрет людей, которые занимаются продажей валюты. А также рассказал, как создать аккаунт с дешевой ценой в магазине. Определенно, за такое я жму руку данному мужчине, потому что это благой поступок. Также чекай крайнее видео от Ангела и жди большой конкурс. И когда смотришь, обязательно залетай и просвещайся. Ссылочку ты найдешь в описании. И мы подобрались к первому месту, к самой сложной волыне. Ее очень редко можно встретить в игре, но когда я вижу людей, которые с ней играют, восторг и аплодисменты определенно летят в их сторону. Встречайте! Коряк! Оружие, в котором вам понадобится анализ игры и быстродействие то есть все то, что было в предыдущих комплектах. Коряк или Маузер 98к – это пехотная наступательная винтовка, которая требует аккуратности и взвешенности. Если взглянуть на сборку, то вы увидите, что я играю по хардкору от мушки, чего и вам советую. У меня стоят три модуля на скорость прицеливания, патроны на дамаг и быстрая перезарядка. Не рекомендую убирать патроны на дамаг, если их убрать, то сразу теряется смысл игры с данной винтовкой, она хорошо ваншотит с ними и просто неюзабельна без них. Так что это следует помнить. Так как геймплей здесь размеренный и в меру динамичный, я выбрал перки на повышенную выживаемость, а также взял наступательный перк Шрапнель. Ну и соответственно здесь в копилке Термит и Станищая Граната. С таким сетапом вы должны максимально взаимодействовать с окружением, созданиями или укрытиями. Наступать и занимать позиции лучше всего после прокидки всех имеющихся припасов. Ну а игра от мушки только закалит и улучшит ваш аим. Главное всегда чекать карту и следить за сложившейся обстановкой. Поэтому эта шахматистская винтовка – то, что нужно для поднятия скиллухи в комплексе, и это был ТОП-3 самых скиллозависимых, сложных в изучении и применении оружий в нашей мобильной колдушке. Безусловно, какое-то оружие может дастся вам легче, какое-то сложнее, но по своей сути и геймплею я расставил их в порядке усложнения. И мне хотелось бы знать, согласен ты с моим ТОПом или нет, и есть ли ТОП сложных оружий у тебя. Обязательно черкани свой ТОП в комментариях, и самый интересный я разберу. И отражу в новом киноматериале. И пока ты пишешь, лови рандомные комментарии. А за ними топовые. Чутка послушаем музыку, мужики, и в конце, как и обещал, закину сборочку на Дигл. Только сначала проверю, шибанул ли ты мужской кулак вот этой кинолентой. Ну что, погнали. Про колду я не выдумать ли. Топ-комплект я надеюсь тебе. Он зайдет, Комментарий оставишь. Топ-контент. 20K, я надеюсь, быстро добьем, нам осталось чуть-чуть Брата, брата, пока ты мне сможешь Классно помочь, подписан, оформляй На канале Я надеюсь тебе Он зайдет Комментарий оставишь Топ контекст Дивилл, который у меня фигурирует в комплектах. Обязательно им пользуйтесь, пока его не пофиксили. И если ты, мужик, досмотрел до этого момента, тогда мы к ним не в комментариях словом нормалды. Буду тебе за это благодарен. А с тобой все это время был Огненский.